С победой, с победой Миха очень тяжелый матч был. Вот Бывают такие матчи, когда очень тяжело все идет, но важно забить первый гол. Так сегодня получилось. Ну так как ты сказал, да, был тяжелый матч. Суперник хорошо компактно собранял. У нас бил контроль мяча, но мы не успели... Найти э, хорошая последняя пассажир, чтобы приходили в, в хорошие моменты забивать мяч. Ну, удалось забили первый мяч и это нам давало чуть сил, чтобы довести игру до, до конца, до победы. Очень тяжелый был первый тайм, что Сергей Витальевич говорил в перерыве. Я это не могу сказать, потому что это было бы на замене. Я думаю, что сказал... Что надо поменять, как... Э, Рабрати давал чуть сил, э, чтобы было все хорошо, и, и не постарались дальше. И удалось, и с заменами тоже работали все. В городе ты вышел как нападающий, может быть, сегодня тоже был вариант тебе выйти в центр нападения? Ну, может, был вариант, но это надо узнать у тренера. Но я уже раньше, там, в Украине, что-то поиграл на нападающий, получалось и... Почему не использует, если надо. Гордея без тоже мяч, боевая игра. Гордес, у них высокие футболисты и тоже компактно все обороняли и надо было экспериментовать. Но, к сожалению, тогда с нам не удали, мы не забивали сегодня. Ребятчик. Что было в голове за секунду до того, как тебе мяч прилетел в голову? Да, Нашучу, когда ты гол забил. Ну, я просто увидел там защитник, что-то потерял, не знал, где я буду прибежать. Потом просто побежал на матч и сделал снова. С победой! Спасибо!